Всем салют, с вами Саймон, и совсем недавно я побывал в таком торговом центре как галерея, и я был шокирован, ведь я провел один социальный, невербальный, психологический, универсальный, ультразвуковой диагностический тест, который честно поразил меня, и сейчас вы поймете о чем я. Пошла настройка звука. просто купили заказ в бургер Кинге. а что было дальше вас шокирует. Ребята, смотрите, ввели мы значит вопер, вот в мой, можете видеть вопер и лонг чикен. Нам положили лонгер и викинг. Вот такие вот дела. Сейчас пойдем распираться где-то 6-7 из 10, 9, 10, 10, 10 А, извините, <соцентрический> у меня в семье м заказе а, был вопер, смотрите, <соцентрический> вопер, а вы мне положили лонг и Я как бы не сразу понял. Издили у тебя бикинга. И что сказали, сейчас сделаешь? Сказали <связывая> то, что видимо прибудет или нет и все и мне положили гобел. А, -а, -а. Да, да, мы... да. а бикинг мы выкинули, короче. Вот новая ну, стичка. Как вы понимаете, после этой неудачи я не сдался. И Я решил развить свой интеллектуальный уровень, чтобы такого впредь не повторилось. Но что сделала это чертова продавщица, прошу за такие выражения простить меня. Меня поразило, поразило меня до. Глубины души. Там не, не особо палец, к я телефон смотрю. Как вы можете заметить, я просто сижу. Ведь я не знаю, что мне нужно было прочитать. Я не знал, с чего мне нужно было начать, но она просто, она просто смотрела на это. Она издевалась надо мной, над моим желанием познать чего-то большее. Fuck you, продавщица. Fuck you! Вот что я тебе говорю на монтаже, сука. Блин, коза. Да я смотрел на тебя, смотрел, что ты подошла ко мне, блин. блин. с тобой. Не могу больше! -то. После такой травмы, что нанесла мне продавщица, я забыл русский язык. Звучит, может быть, неправдоподобно, но это та реальность, которую мы заслуживаем. Но я не потерял чувство голода, и поэтому я пошел в Black Star Но меня чудовищно поразило то, что там происходило. Результат этого теста, который я там провел, вас точно шокирует. Uh please uh uh what Yes. maybe 50 minutes. Uh low low cost. Uh, 50 yes? Yeah. One, please, one, okay? No, no, one, one, yeah, yeah. more yeah, very beautiful. Thank you. Thank you. Uh, touch, touch Люди черствые и жестокие. Это я понял давным-давно, когда мой друг своровал шоколадные яйца и нас в итоге чуть не посадили. Ну как, чуть не посадили, я уже был на Волске. Ну, это я говорю к тому, -то, что мы пошли в магазин. И то, что там случилось, та халатность людей, которая нас там ждала, мне не забыть никогда. Честное слово. Хочу вас предупредить, что следующие кадры могут серьезно навредить вашей психике. Так что, если вы беременная женщина, или у вам нет восемнадцати, прошу, спаситесь себя. Саймон, купишь мне водички? За 500 рублей я что-то лбую. За 150. Конечно. Ну, нет, за 500 рублей. Ну, бери тогда, это оплачь, да? да? Я, я не... Нет. Пацаны, не знаете, кто самая дешевая вода? Понятно. Спасибо. Спасибо большое. Привет. Ну, это пиздец. Пиздец. Просто пиздец. В полных продажи предоставляется скидка 10%. Как вам, так, цена-качество, самая максимальная? Там 18 рублей. это просто, конечно, вода, но это самая, ну, качественная, Стихи Олли, с 17 по 24 июня, кофе якобско-спаринок, по цене 290... и все. Я вам помогаю воду, а вы скорее скидываете в Никто не хочет скинуться на воду, блять, помочь а вы, извините, а вы знаете, самая дешевая Ну, просто я не могу выиграть никак. Эльбрус? А сколько она стоит? Ну, то вы знаете, как у было бы нормально. да? Спасибо большое. Спасибо <реклама> Масло пьешь. Что? Извините. А что лучше купить из овощей типа я вот ну решил есть видимо, более грамотно. Ну а не а что им что именно можно Вы можете предложить ему сам. Может какие-то ну прям плохие овощи то есть знаете там помидоры там например лежат. В... Там квашеные, не знаю. А где больше витаминов все? То есть ну сложно, да, так? Я просто думал, ну я думаю, можно будет легко сейчас взять в магазин, пойти и начать. То есть там укроп, салат, а как салат выглядит? Ну, как он, где он, салат? Надой? Спасибо. Спасибо большое. А, извините, можно я сейчас снимаю видео и можете посмотреть, как я жонглирую для видео? Буквально пару секунд, хорошо? Извините, пожалуйста. Извините, извините пожалуйста. Важно ваше мнение. О, сейчас слишком сложно. Чтобы не извините, а что вы делаете? А, извините, я передумал. Я, не, я подумал, почему вы воруете или что-то такое. Ну, я... я понял. Я понял. Я понял. здесь, Хорошо. вы молодец россия вами гордится. здравствуйте, здравствуйте да, вода моя, да нет, пакет не надо 53 рубля? а у вас там ценников не было да, я возьму, но мне кажется это очень... по карте, пожалуйста но, мне кажется это очень плохо то, что вы бесценка отвратить дизгастинг по карте да дизгастинг магазин я считаю просто ну от отвратительно спасибо большое но реально ну поручте сказать дерьмо вот, просто и все говно да вот такой получился эксперимент. И знаете, я в шоке. Я в шоке то, что вы досмотрели это видео до этого момента. Я в шоке от того, то, что ты это сделал. Так что после этого, я думаю, ты поставишь лайк. Ведь в следующем эксперименте я наконец-таки вытащу свой микрофон из жопы. И раскрою еще больше тайн, которые скрываются в повседневных делах. До свидания.